Отбор. Вот первое, что начинают делать с новичками в подразделении, чтобы оставить лучших и избавиться от негодных. В среднем отборочный курс начинают около полутора-двух сотен претендентов, из которых в итоге остается человек 10, ну, от силы 15. Обычно пытаются справиться с отсевом как можно быстрее при помощи серии физических и умственных тестов. К примеру, в первый день тебе надо пешком пройти 25 километров, таща на себе килограмм 20 веса, не считая винтовки и рюкзака. На следующий день дистанция вырастает километров на 5. Пару лишних килограмм нагрузки, а запас времени уменьшается. Каждый раз для марша на заданное расстояние будет отведено ограниченное время, но ты так и не узнаешь, какое именно. Может быть, есть 8 часов на этот маршрут, а может быть, нет, этого тебе не скажут. Также всю дорогу придется напрягать мозг, потому что весь маршрут требует чтения карты. Инструктор скажет вам, где вы начнете свою прогулку, и примерно укажет квадрат карты. Пару раз они объясняют что-нибудь еще, и успех будет зависеть от твоей памяти. Предполагается, что до отборочных тестов кандидат прошел нужную подготовку, он должен быть в достаточной форме, чтобы справиться. Это не всегда соответствует истине. Дальше допросы. Их начинают примерно через 5-6 месяцев после начала отбора, в рамках продвинутых тренировок. Для начала, пару недель тебе будут читать лекции о выживании, что можно есть, что нельзя и тому подобное. Потом они заставят тебя что называется «пуститься в бега». Курсанта выбрасывают черт знает где. Из одежды дадут, в лучшем случае, пару ботинок, брюки какие-нибудь и куртку. Может быть, шинель или плащ. Также дают компас размером с небольшую монету и грубый набросок карты. Если повезет, то там будет обозначен север и отмечены 2-3 ориентира. Как и раньше, тебе скажут квадрат, в котором нужно оказаться плюс-минус сутки спустя, а там будет ждать агент, который даст новое направление на сутки. Как правило, такой забег длится неделю. За эту неделю испытуемому предстоит пройти порядка сотни километров. Кроме того, за ним вслед отправляется группа охотников, которые, в общем-то, милые ребята, но у них есть приказ взять вас. Ты кандидат в элитное подразделение. Охотники, новобранцы. Так что поймать тебя для них дело чести, и, надо сказать, как правило, они очень стараются это сделать. Неделю ты будешь от них бегать, но, что самое неприятное, ты знаешь, что рано или поздно они тебя поймают, потому что допрос является обязательной частью испытания. И вот кандидат попадается и попадает в камеру на какой-нибудь заброшенной ферме. Поставлен к стенке в каком-нибудь неудобном положении. Так или иначе, очень скоро все тело у него болит. Он измотан, нервы на пределе. И вот тут начнутся вопросы. За правильный ответ дадут что-нибудь приятное. Чашку горячего чая, например. Или сигарету, или бутерброд. Задача состоит в том, чтобы во время допроса не проявлять эмоций. Стараться оставаться темной лошадкой вне зависимости от условий. От того, во что тебя оденут, потому что, например, вас могут раздеть. А допрос будет вести женщину. Над тобой будут издеваться, стараясь вывести из себя. Допрашивающие спросят имя, звание, идентификационный номер, подразделение, где был, что делал, и другие подобные вещи. В условиях настоящей войны полагалось бы не отвечать, или постараться не отвечать. Так и надо поступить. Однако не следует вступать в конфронтацию, потому что в реальности тебя бы просто как следует избили. Необходимо поддерживать равновесие. В то же время те, кто будет вести допрос, также проходят обучение. Они действительно стараются сломать оппонента и получить от него ответы. Они будут обращаться по имени и в целом вежливы и учтивы. Но потом кто-нибудь начнет на тебя орать и пытаться сломать напором. Также помните, что испытуемый провел неделю практически без сна, крайне устал, мокрый, холодный и голодный. Это все ломает тебя. К физической выносливости претензии на этом этапе уже не остается. Испытывают моральный дух. Будут, например, задавать один и тот же вопрос снова и снова. Ты ответишь на него. А они переврут твой ответ. Например, скажешь, что тебе 25 лет. А они перейдут к следующим вопросам, а потом снова начнется «Так, говорите, вам 26 лет, да?» Они ожидают, что вы их поправите. Не 26, а 25. Они начнут играть словами, вы начнете разговаривать. Они будут стараться сломать барьер и выудить из вас все, что смогут. В идеале, к концу дня все, что они должны от вас услышать, это имя, звание и номер части.